Приветствую вас, мой дорогой Агент. Не представляю, как рад я в целом. После шучу. Чего я хочу? Все довольно просто. Если для того же, что а и все остальные. Ребота. Вы таким пугливы. Он понял, что ты не можешь дольтаться этого. Давайте повеселимся вместе. Давайте поиграем в игру. Веселая игра. Из победителей и проигравшись, как в можно весело провести время. Что ты думаешь, моя дорогая? Давайте заключим сделку. И что вам нужно сделать, это принять. you got to О нет, раз забыл включить свет. Давайте включим его вместе. О нет, похоже у нас проблемы с ощущением. Давайте сделаем небольшой первый. не у нас ведущий начнет у нас летать. Прежде чем мы начнем подойдите к доске. Подожди. Понял? Вы можете использовать магниты, чтобы двигаться быстрее. А теперь это у нас объяснит, как это работает. Ступеньки. А теперь давайте позвоним нашему специальному гостю. It's from, from Durch! Files Physica title